Ребят, всем привет! В общем, у меня такая история. Когда я закрыл продухи на зиму в подвал, у меня в подвале, короче, начал расти грибок. Вот, поэтому мне сейчас нужно будет съездить в магазин, купить какие-нибудь антисептики, которые будут уничтожать этот грибок. И выходные я вам покажу, как я буду обрабатывать этот грибок этим средством вот но заодно мне нужно будет еще купить у меня еще одна новость у нас каким-то образом на крыше в доме на чердаке такое ощущение что кто-то завелся надо будет искать нужно будет залезть посмотреть но я сейчас заодно сразу заеду куплю мышеловочки но что-то как-то непонятно как они туда пробрались может по вент которые за сайдингом не знаю вот, поставлю несколько мушеловок и посмотрим. Прям слышно, как они по пароизоляции, ну, слышно, кто-то скрепся вчера. Поэтому заеду, заеду куплю мушеловочки и поставлю. Если кого-то поймаю, то сообщу вам. Все, выдвигаемся. Поехали. в общем купил, купил и пушеловочки, купил и антисептик, или как он называется? сейчас посмотрим, распакуем, посмотрим. Сейчас доедем до дома и там будем распаковывать, смотреть, что Вот, ребят, значит, взял вот такой вот я, USM-биоцид. Это у нас, что это такое? Фунгицидные и биоцидные составляющие на водной основе. Это концентрат, срок годности два года. Разводится, получается, литр, литр на литр, ну, то есть... Один литр вот этого средства и 1 литр воды. Но мне посоветовали, если типа сильный грибок, то можно не разводить. Просто использовать средства защиты, перчатки, маску. И обработать прямо вот этим концентратом. То есть будет эффективней. Буду пробовать обрабатывать. Предназначен для санобработки, защиты зданий и сооружений от 15 видов грибов и бактерий, разрушающих древесину, бетон, кирпич, раствор, штукатурку. Вот, то есть буду использовать его. Вот такой вот я купил. Потом я взял кисточку также к нему. Кисти есть где но взял на одноразовую. И взял вот таких вот две мышеловочки небольших. Посмотрим, поставлю сегодня. Посмотрим, поймает что-нибудь она или нет. У меня еще где-то есть одна, не могу найти. Вот это будем ставить. И взял пару выключателей еще. Такие чисто простенькие. Мне в подсобке поставить. Один двойной, один такой вот. Вот на улице уже стало прилично прохладно. Котел у меня работает на 41 градус я поставил. То есть он уже отапливает дом. Дома тепло, хорошо. А на улице у нас по ночам минус 6 уже бывает. Так что такие вот дела. Вот, сегодня немножко историю вам рассказал, что мне сегодня произошло за день. Ну, естественно, поработал, и все, и поехал по делам. Сейчас еще полезу на чердак, ставить мышеловки, возможно, тоже что-нибудь сниму. Ну, на этом все. Всем здоровья и хорошего настроения. Всем пока. Вот, ребят, мой чердак еще не до конца утеплен. Нужно будет здесь... Сейчас пролезу. Нужно будет доутеплить это все дело и закрыть ветрозащитой. Вон там он есть ветрозащита, видите, вот здесь, где со стенок поднимается, там есть ветрозащита. Вот, нужно будет поставить сюда куда-то сейчас мышеловочки. Так, здесь я вот приготовил, они, правда, маленькие, вот такие, я хочу как сделать, я хочу поставить ее, одну здесь где-нибудь, одну там, и закрепить ее шурупчиком к доске, в случае, если она, ну, если ей по башке пролетит, она, навряд ли куда-то побежит, это один вариант мышеловок, их две в комплекте вот было. А вторая вот такая вот закрывающаяся, чик, то есть она вот там сало ест, сало, сало копченое положил. И она начинает кушать, хоп, и захлапывается Но вот эту я уже ловил, вот здесь же мышку. Вот, мы ну, приступаем. Сейчас я заряжу их, поставлю, покажу еще все. Особо-то нечего показывать больше. Будет интересно потом, когда они сработают. Вот это будет интересно. Вот здесь вот у меня получается на втором этаже вот здесь как раз ванная. Ну, ванная с туалетом. И получается вот где-то она здесь. Может, бегает вот здесь где-то. Надо ставить, в общем, мышеловочки. Куча утеплителя еще. Нужно его весь положить, использовать. Одну поставим вот сюда куда-нибудь поставлю или вот на эту дощечку а вторую вот сюда ну и третью туда куда-нибудь тоже все в общем поставил вот одна вот вторая и здесь вот третья посмотрим щелкнет не щелкнет сегодня что-нибудь будем надеяться что поймается я смотрю, что она где-то бродит здесь, потому что здесь вот вот они, вот эти вот отверстия. Это означает, что она где-то здесь слазила. Как раз здесь вылила, вылазит и кушает. Посмотрим, съест, не съест или поймается. Ну, вот такие вот дела, ребят. Потом по окончанию обязательно сообщу. Поймалась она или нет. Одна она тут вообще. Может тут их семейство. Но вроде бы не слышали до этого. Вчера только услышали все. Так что всем пока.